Будет ли у России свой русский Байрактар? А может быть даже лучше, почему до сих пор его нет? Попробуем разобраться сегодня с нашим гостем Евгением Буфетчиковым. Это руководитель российской лиги дронов, генеральный директор компании «РДР» компания занимается в том числе и производством своих собственных беспилотных летательных вот этих аппаратов. Евгений, здравствуйте. Да, добрый день. Ну вот, собственно, главный вопрос. Вот можете прокомментировать. Вот Байрактар стал символом сейчас, да, чего-то такого невероятного, даже победы в некотором смысле. И заговорили о нашем русском Байрактаре, который нам как бы нужен наверняка вооруженным силам. Мы видим, сколько сейчас запросов из армии, люди помогают добровольно, пожертвования сдают. Скажите, что, почему у нас до сих пор нет у своего русского барактора? А, ну, вопрос, наверное, такой очень-очень сильно объемный. Наверное, корень стоит искать в том, что у нас не так много на самом деле технических специалистов, которые реально разбираются в беспилотниках. То есть, как мне кажется, опять же, я смотрю через призму там, спортивной какой-то деятельности а, и прочего, чем мы занимаемся мы в основном. А, после Советского Союза, в Советском Союзе очень был развит аэромодельный кружок. Да, то есть очень много существовало аэромоделистов, которые строили свои самолеты там какие-то различные аппараты и так далее. Вот. Потом все это затухло. Видимо, может запчастение, может еще что-то такое. И текущие ребята, которые по возрасту уже вроде как должны что-то проектировать, они как бы ну, остались какие-то единицы, да? какие-то энтузиасты, которые строят реально хорошие беспилотники. И какие тут единицы там, раскиданы по стороне. То есть мы это ощущаем э, на примере того, как мы сейчас пытаемся найти, например, себе инженеров хороших, которые э, могут строить какие-то интересные вещи, там не классические беспилотники, э, там с Алиэкспресс куплены, да, где остается только их собрать, а что-то придумывать новое. И вот таких инженеров очень и очень мало, многие уже где-то там трудоустроены, и причем многие трудоустроены совсем даже не в военной сфере, то есть не с беспилотниками, они там с чем-то другим работают, ну, айтишники, грубо говоря. Вот. Так что мне кажется, вот корень именно в том, что у нас просто мало специалистов, нам нужно просто развивать это движение, развивать это направление, чтобы как можно больше детей, там, студентов уже с молодого возраста занимались беспилотниками и знали эту тему вот на уровне, там, не знаю как вождение автомобилем. Да, как многие знают, из чего автомобиль состоит, и как он работает. Угу. Евгений, вот, собственно говоря, о том, что у нас не хватает вот таких кадров, это вообще очень большой блок вопросов, не только в сфере беспилотного пилотирования. И вроде бы страна богата на таланты, а и бизнес готов брать и платить хорошие деньги, а когда начинаем их искать, они либо их либо нет, либо их переманили зарубежные партнеры. Мы еще продолжим эту тему. Я хочу вашу точку зрения с учетом актуальности сегодняшнего дня, контекста. Скажите, пожалуйста, вот как случилось и как вы думаете, что будет дальше, в каком двигаться направлении беспилотное средство летательное? Они же начинали как вот развлечения для блогеров, там, для торговли каких-то там мелких услуг, и тут они стали оружием, иногда даже победы. Как это случилось и какое дальнейшее будущее ждет вот это направление в военно-техническом смысле, а может быть и в научном? Ваша точка зрения? Um... Ну, если рассматривать беспилотник, беспилотник, по сути, это просто новый вид транспорта. То есть как есть самолет, который что он может делать? Он может перевозить груз, неважно какой. Беспилотник просто более маневренный, там, меньшего размера, и может какие-то дополнительные функции выполнять. В основном функция, конечно, транспортная. И от этого как раз строится уже и дополнительный функционал. Несет ли он там, камеру? Несет ли он какой-то боезаряд или, может быть, цивилизованный груз, там, не знаю, аптечку. Вот мы недавно проводили тест на дроне, тоже аптечку доставляли, то есть, в рамках там, открытого неба. Вот, то есть, с этой с точки зрения и рассматривается беспилотник. Больше, по сути, он ничего не умеет. Вот, то есть, он может взять груз, принести куда-то, опустить груз. Да, но этот груз сейчас иногда падает в виде бомб, ракет и наносит ущерб уже на поле боя. Да, просто различные, так скажем, направления открывает для себя беспилотник с разных сторон. Кому-то нужно да, там, сбросить что-то, кому-то что-то забрать, кто-то с камерой летает, снимать нужно. Вот, кто-то какие-то датчики вешает там, для обследования мостов, там, электропередач и так далее. То есть, по сути, беспилотник – это носитель. А вот построить беспилотников, вот здесь как раз мы и говорим о том, что нужны кадры. — Понятно. Скажите, а насчет э вот, технической напол технического наполнения? Да? Это и программное обеспечение, и моторы, и, и аккумуляторы, видимо, и какие-то навигационные системы, и какие-то камеры. Э -э вот э вы на своей практике, собирая для спортивных, например, целей да? дроны, а спорт — это, как говорится, сама передовая Направление любого технического э, прогресса. У нас из отечественных что есть, в, каком, в какой сфере какие-то вещи, которые, возможно, могли бы при определенных условиях использоваться, вот, например, для создания своих э, дронов? Ну, с компонентной базой у нас, конечно, не все хорошо. То есть если мы какие-то небольшие узлы еще можем заменить, там например, по радиосвязи, на какие-то камеры, там, матрицы и прочее, то, например, полетный контроллер свой создать, несмотря на то, что вот на прошедшей армии э, выставки я специально ходил, смотрел различные экземпляры, у большинства, если наверное, не у всех, стоит э, полетный контроллер иностранный. Потому что просто у нас технологии еще не дошли до того, чтобы создавать микрочипы, грубо говоря, если... Uh, полетный, там, в пикс сейчас стоит, там, по 8 нанометров, у нас ми ну, в, в мире 8 нанометров минимальная технология, то у нас это 180. То есть у нас контроллер по сравнению с иностранным будет просто настолько огромный, что он ни в один дрон не влезет. То есть а... давайте, давайте вот просто объясним хотя бы на примере контроллера. То есть размер и вес имеет значение? Да, да, да. А что это дает да. на практике размер и вес? Для... Почему борются все производители вот за эти качества? Размер и вес. Ну, приборов... ну грубо говоря, тем, чем меньше вес собственный дрона а, при его там больших размерах, тем больше груза он сможет поднимать. То есть полезная нагрузка будет больше. Если сам дрон тяжелый и неэффективный, то он просто с собой ничего поднять не может. Ну, соответственно, все пытаются вот этот баланс а, как-то подвинуть в сторону полезной нагрузки. Сейчас примерно один к двум. То есть, грубо говоря, два, один вес э, дрона, это половина веса, сколько он может понимать. Дрон там, один килограмм может с собой утащить еще полкило. Вот, то есть, дрон весом 10 килограмм может утащить с собой примерно там, 5 килограмм. Вот, то есть, ну, на основе -то я так примерно собирал статистику, у кого какая грузоподъемность. Вот примерно так у нас. Ну, соответственно, все борются, то есть пытаются уже у нас карбон делать, карбоновые рамы легкие, причем опять же из отечественного сырья. А, пытая, ну, то есть, вся вот мелочи, проводка и прочее, это у нас все есть. А вот именно такие сложные узлы а, приходится все равно брать из-за границы. Но при этом программное обеспечение уже мы самостоятельно пишем. То есть программеры у нас хорошие в этом смысле? Программеры у нас хорошие, да. Программеры у нас... Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Скажите, насчет санкционного давления, да, сейчас Китай или альтернативные рынки смогут заменить выпадающие какие-то там детали дронов для того, чтобы создавать машины дальше? Ну Для дронов вообще все с Китая идет. А вообще все да, Китает? Да, тут у нас как бы... Ну, если -то, говорить только о каких-то специфических вещах, там какие-то специальные GPS-приемники, я помню, у нас был опыт из Франции, мы заказывали очень качественную продукцию, но опять же вопрос стоит, сами-то они собирают это, либо это все же сборка китайская. Вот. А сейчас полностью из Китая идет, конечно, некоторая логистика там переломалась, приходится перестраивать, все где-то это влияет на сроки, но в целом все равно все заказы идут из Китая. То есть мы сейчас пытаемся локализовать производство по моторам, по аккумуляторам, под контроллером, опять же, там, радио, видеосвязи. Ну, постепенно, шаг за шагом к этому все равно придет, просто на это нужно время. А вот на вашем примере, может, на примере ваших каких-то компаньонов, друзей по цеху, скажем так, у нас много говорилось о том, что вот государство, там, министерство промышленности, может быть, даже и армия будет поддерживать, развивать вот это направление. К вам обращались, например, предлагали, давайте мы вам дадим денег и так далее. Вот. И, и ну, у нас основное направление все же больше гражданское. То есть мы строим дроны, у нас есть производство свое. Но Мы строим шоу-дроны, мы строим радиоуправляемые дирижабли, то есть опыт колоссальный, особенно вот, как вы правильно заметили, что спорт как двигатель технологий, из-за того, что в гонках дронов дроны часто ломаются, там, разбиваются обороты и так далее, ребята, пилоты самостоятельно это все перестраивают, причем в кратчайшие сроки, и технологии, которые используются в гонках дронов, они реально самые передовые потому что там намного меньше вес, то есть там постоянно идет борьба за эффективность, не так, там, в остальных дронах даже сделали огромный аппарат. И, ну, типа, но так... они же прекрасно подойдут, например, для разведки, наблюдения и так далее. Да, да, да, это используют. Гоночные дроны начали использовать в разведке, то есть он более маневренный, он управляется в ручном режиме, но опять же, например, столкнулись с тем, что не хватает кадров, потому что гоночный дрон по сравнению с Мавиком, он управляется абсолютно по-другому. А ему нужно больше налет, так скажем, часов у пилота, чтобы ему правильно уметь управлять, потому что он может летать без GPS, там, с, с помехами и так далее. Вот. Поэтому, да, гоночные дроны применяются. Вопрос в кадрах опять: кто ими будет управлять? Если курс по Мавику вот сейчас в различных телеграм-каналах там пишут о том, что вот очередной раз там прошли курс по Мавику за три дня то с гоночным дроном, например, такая история не прокатится. Обучение гоночным дроном занимает примерно три недели, это минимум вообще. То есть а, это самый срок. А такого рода специалисты сейчас, на ваш взгляд, востребованы на, вот, на, в армии? Я считаю, что да, потому что гоночный дрон, он более, так скажем, открывает дополнительные возможности. Он может не только смотреть, да, но, во-первых, он может залетать в любые щели, и в здания, то есть он может видеть абсолютно отовсюду. Вот. При этом он очень хорошо модифицируется под разные задачи, грубо говоря, в нем можно как в конструкторе менять электронику, менять там, частоту радиосвязи, видеосвязи, какие-то дополнительные функции делать. Да, поэтому, конечно, преимущества есть, но вот из-за этого приходится и сложнее обучаться. Потому что в Mavic, например, в том же, на, в нем уже все на автомате построено. Ты нажал кнопку, он взлетел и полетел дальше. Ну и соответственно... Скажите, пожалуйста, вот раз мы зашли вот в тему военной отрасли, а она сейчас действительно очень такая болеть, чувствительная да, тема, и у всех, у всех на виду, вот Украина буквально публично объявила, что у них прям масштабные курсы для всех желающих. Они их готовят прям на фронт тысячами. То есть специалистов по управлению дронов. И этого не скрывают. Это можно найти в телеграм-каналах там официальных, неофициальных. Вот. У них, кстати, тоже проблема с тем, что все вот эти вот дроны в основном это закупают ну, люди с мест, да, и мы пошли по тому пути, но я не слышал, чтобы у нас вот это стало в масштабную такую программу, нужно ли такую программу, может быть, и нам создавать, и достаточно быстро, для подготовки специалистов высокого уровня, которые могли бы сейчас пригодиться, ну вот, бойцам просто, чтобы выжить чтобы хотя бы знать, откуда там угрожает тебе опасность. Я уж не говорю о военном о таком применении, как там камикадзе там, или как ударные дроны, да? Создавать однозначно нужно, как я и говорил, что по-хорошему, по опять же, там, в моей фантазии, на, с точки зрения там, спорта и прочего, что дети, молодые люди, так скажем, они должны уже вот с юного возраста понимать, что такое беспилотник, потому что он все равно станет неотъемлемой частью нашей жизни в будущем, а уже в ближайшем будущем. И э, каждый должен разбираться, как он устроен, как он летает, э, и, возможно, уметь управлять им. Потому что, несмотря на то, что многие говорят, что беспилотники будут управляться в автоматическом режиме, э, очень много будет ситуаций аварийных, когда нужно будет перехватить и вручном управлении его посадить или направить куда нужно. И по-хорошему это нужно изучать уже с молодого возраста. Точно так же и сейчас. Мы, конечно, пытаемся запрыгнуть там в последний вагон до уходящего поезда. Но если мы это делать не будем, не будем обучать ребят, то мы просто останемся очень далеко позади. реально сейчас все на это обратили внимание. Курсы какие-то ведутся, то есть обучение небольшими группами проходит. У нас, например, есть тоже там школа дронов, и мы обучаем именно летать там на гоночных дронах. Просто после гоночного дрона, после того, как пилот обучится летать на нем, ему будет подвластна уже в принципе практически любая техника. То есть если после «Мавика» человек на гоночный дрон ну, никак не сядет, он не сможет например, лететь, после гонок, Человек сможет летать и на ГЕКСе большой, и на, на маленьком дроне, и на МАВИКе, ну, то есть вообще на всем. Кругая, как гоночный дрон, как курс экстремального вождения, после чего открывается просто большие возможности. Развивать однозначно надо. А скажите, пожалуйста, раз уж мы заговорили о дронах, есть несколько концепций их вообще как бы, да, есть моторные, это с двигателями внутреннего сгорания, и есть электрические. Как на вас... Вот, Байрактар, это моторные, если не ошибаюсь, Да. Там стоит двигатель внутреннего сгорания, и он может там долго и высоко взбираться наверх. Будущее за каким вот веткой развития в этом смысле у беспилотной авиации, если говорить о военной сфере? И можно ли так ставить вопрос? Ну, на самом деле под разные задачи подбираются, соответственно, разные носители энергии. То есть можно рассматривать, потому что мотор – это один носитель там, с бензобаком, а литий-полимерный аккумулятор, литий-ион – это просто другой носитель. Вот. Соответственно, моторы, но ну, не бывают они маленькие. Да? То есть если дрон маленький можно построить на литий-полимерном аккумуляторе, то там, дрон на таком же бензиновом ты не построишь, потому что сам двигатель очень большой, тяжелый, и уже для него, только, чтобы его только носить, нужно построить большой беспилотник. Поэтому тут... Так вот, пытаются играть, если самолетного типа ставят бензинку, потому что она более эффективная, места много, можно бензиновый двигатель поставить, и, соответственно, он будет летать, бензин будет кончаться, модель будет легче. Да, это вот одно из там, преимуществ, например, перед литий, литийным аккумулятором, потому что аккумулятор, даже если он сел, тебе все равно его таскать приходится с собой. Вот, у бензина бензин кончается постепенно, модель легче становится. Вот, плюс э, КПД у бензинового двигателя... Грубая постоянно постоянная характеристика, а литий-аккумулятор он постепенно садится, вольтаж падает, модель там более вялая становится, ну то есть такого плана различия. Поэтому тут исходя из задач, я думаю, что оба оба вида там, энергии сохранятся, энерго энергоносители. энергоносителя, mm -hmm. вот. Но будучи, может быть, с какими-то маленькими ядерными батарейками. Который будешь вставлять, и у тебя дрон будет летать полгода? Вот подскажите, пожалуйста, тогда вот очень вопрос, который все-таки я все уже задавал, но я уточню: вот, Евгений, подскажите, у нас вы слышали о каких-нибудь финансовых программах, беспроцентных кредитов, каких-то преференциях на уровне страны для вот таких компаний, небольших, начинающих, ведь там тот же там? Условно говоря, Байрактар, да не только, он тот же Мавик начинал наверняка с чего-то очень маленького, непрезентабельного. Собственно говоря, чтобы наши бизнесмены, которые хотят развивать вот это направление, и которое станет потом помощью стране во всех смыслах, вы слышали такой поддержки или каких-то специальных программах? Вот он говорит, мы развиваем науку, мы развиваем технологии. Вот лично вы понимаете, как это происходит на вашем примере? Ну, на самом деле есть различные субсидии и формы поддержки, и действительно это работает. Единственное, что очень большая бюрократия и действительно там, добиться этой поддержки очень-очень сложно. Поэтому не все компании, наверное, могут пройти этот путь. Мы сейчас вот разрабатываем отечественные без да? то беспилотника. До этого все ребята тренировались, соревнования проводили на иностранных симуляторах. Вот. Сейчас мы пишем собственный симулятор, точнее уже написали, работа уже год идет. Вот. И точно так же подаем сейчас на Грант, нам уже предварительно его, так скажем, одобрили. Вот. Это будет поддержка, да, будет отечественный симулятор, отечественный пульт управления, созданный полностью из российских компонентов. За исключением там, возможно, процессора. но и то мы сейчас прорабатываем различные варианты. У нас же есть там Байкал или брусы. Вот. Единственное, что они, конечно, больше по размерам, но для пульта это не так критично, как для беспилотника. Вот. Поэтому, конечно, пользуемся, изучаем, какие программы появляются. И в последнее время появились новые предложения там, с упрощенными какими-то схемами. В основном все упирается в такую, скажем, бюрократию. Ну и понятно, что бюрократия – это как способ там, защиты от, так скажем, растаскивания средств да, в разные стороны, чтобы потом никакого результата не было. Ну, посмотрим. Мы нацелены на результат, как бы у нас продукт уже есть. И не с нуля приходим. А вот скажите, вот представьте, да, насчет бюрократии, кстати, хороший вопрос. Вы затронули тему. Вот представьте, что вы нашли ребят, создали опытный образец, вполне себе хорошие машины, оригинальные, импортозаместимые в какой-то части, да, перспективной наработкой. И вам приходит Министерство обороны, говорит, все, давайте совместно сотрудничать, мы вам даем деньги, но при этом сейчас здесь вот у вас садится секретчик, здесь у вас мы забор ставим. И теперь вот каждую деталь мы секретим и начинаем процесс вот этот всей вы вам это надо вообще в таком виде сотрудничества вы <связывая> вы, вы вы вообще переварите всю эту бюрократию у себя на производстве когда каждую схему надо согласовать там с каким-то человеком каждую там что-то галочку подписать и вот это вот я имею в виду оно вам надо даже если деньги дадут вы будете работать ну <связывая> знаете <связывая> Если, опять же, этот проект будет объемный... Масштабный. Да, да, да, масштабный. Мы, мы просто как коммерческая компания, да, то есть хоть мы как общественное движение какое-то, как лига, но при этом все равно мы не спонтируемся никем, мы деньги зарабатываем сами, конечно же, будем просчитывать, то есть выгодно-невыгодно. Вот. Но в целом, конечно, за различные задачи мы беремся и сейчас, и успешно решаем, потому что ну, мощности есть, знаний полно. И, конечно, что-то делается. А вот скажите, кстати, вот Яша Севастополя, то есть и Крыма, у нас здесь в этом смысле, между прочим, очень большой задел еще при Союзе был инженерных специальностей. У нас тут Севастопольский национальный университет, где там серия специальностей. Они вот сейчас работают в направлении студенты, энтузиасты. В направлении как подводных беспилотных машин, так и летательных беспилотных машин, а так гибридных, которые могут там приземляться. Это все на уровне студенческого энтузиазма, отдельных машин, которые вот в прототипе даже летают. Но это вот такое. А вот вам бы было бы интересно открыть здесь, с учетом того, что есть технологические кадры хорошие, вполне себе есть места, где можно это использовать. Ну, Крым, это вот степной Крым, пожалуйста, вышел, да и там и и эксплуатирую и там Проверяй и так далее. Вам было бы интересно зайти в Севастополь, какой-то проект здесь развить коммерческий? Тем более, земли вам много не надо под производство. Это компактная достаточная история. Технологические кадры есть, ресурсы есть. Конечно, интересно. Тем более, что у нас в Крыму очень много пилотов, которые летают. И мы вот в июле были в Крыму, делали соревнования. Там этап лиги в Оленивке. Ну вот. Даже, конечно, интересно. И тем более я видел ваши степи и, да, и знаю, что там облетывать дроны просто за счастье будет. Да и земли много, там ангар ставь и вперед свет есть. Да, да, да. да. Так что вполне, конечно, при случае, если если появится какой-то проект, его можно будет локализовать в Крыму, э, спокойно это сделаем и будем развивать. Но опять же, вот извечный вопрос будет, за чей счет? То есть, если действительно появится какой-то крупный заказчик, мы покажем, какие у нас есть наработки, и ударим по рукам, то вполне спокойно открываемся и работаем. Вот извечный вопрос, за чей счет? У меня есть пример. Были, я читал где-то лет пять назад эту новость. Казанские ребята, энтузиасты из Казани, разработали свой значит, образец летательного аппарата, смысл которого они его делали под МЧС ну, с задачами спасательными, он отличался от других, там, оригинальность его была в чем? Он мог долго висеть в воздухе, работать в автоматическом режиме, и самое главное, они написали программное обеспечение, подобрали под него оптику и так далее, и так далее которая могла выявлять человека в лесу, в посадке, то есть то, что человеческий глаз не определит, он, алгоритм его был так, что он мог определить в этом всем, непонятно, что он видит сверху, да, что вот это, скорее всего, человек. Соответственно, для спасательных операций прям штука была классная. Они побегали, это вот, я не помню, какое издание писало, но у меня вот это запомнилось. Они побегали по инстанциям, туда, туда, туда, никому не надо. Потому что специфика в том, что это ну кому нужен спасательный дрон? Ну, пограничникам, спасателям, видимо, да, вот с такими функциями. И, в общем, там предприятие стояло так на, на грани закрытия, потому что некуда было сбывать. Естественно, на импортные рынки одному тяжело выйти без поддержки государства. Но об этом, значит, случае губернатор, по-моему, города Нью-Йорк узнал. Так вот, он связался с этими ребятами, но ну, не лично, а, сам, а через своих помощников, и предложил, давайте переезжайте к нам, мы вам даем землю, ангар, и помогаем 30 человек ваших трудоустроить здесь, ну, с легализацией. И ребята переехали. Вот И это за счет штата Нью-Йорк. Штата, даже не то, что там вся Америка вместе, там ЦРУ, там и так далее, Пентагон и Белый дом. Просто губернатор понял, что эта штука классная. У него там в год пропадает по лесам, по горам 200 человек. Им это средство нужно. И он потом понимает, что дальше это будет еще приносить прибыль в виде налогов в штат. Вот mm -hmm. как прокомментируете эту ситуацию вообще? Ну, вы знаете, у нас утечка мозгов. Проблема-то давняя. Постоянно ребята уезжают, причем в Америку. И там в Силиконовой программистов очень много уезжает. Я думаю, тут вопрос просто восприятия какого-то. Если человек что-то ему здесь не нравится, то он все равно при любом удобном случае будет это позвали там на проект или еще что-то такое, он все равно попытается переехать там, в какие-то комфортные условия, которые он предложит. Ну, не знаю, мы работаем здесь, наши ребята здесь... Я, я понял. То есть вы считаете, что если создать классные условия, это будет интересно, выгодно, то есть когда человек будет получать и удовольствие от своей работы, и деньги, то мы сможем вернуть достаточно много специалистов, которым интересно принести здесь, вот поработать на родине, что называется, прославиться да, здесь. Да, конечно. Ну, у нас есть, конечно, проблемы там, в целом по стране какие-то, э, которые иногда мешают жить, иногда какие-то сложности там, на ровном месте создают. Но в целом это все решается, опять же, я говорю, что все зависит от самого человека. Предложить хорошие условия, там, постоянный проект, чтобы человек чувствовал, что у него есть стабильность, что вот он сейчас начинает работать, и он спокойно будет делать свое дело, получать зарплату, растить детей, там, жену кормить и так далее. Вот. На это люди точно пойдут. То, что иногда бывает такое, что проект начинает взлетать. Год прошел, проект загнулся, финансирования нет, все закончилось, человек идет снова искать работу. И вот это вот э, беготня не очень многим нравится, потому что ну, большинство, конечно, более консервативные э, ребята и хотят какой-то стабильности. А в целом, конечно, если условия комфортные, спокойно будут работать. Ну, те, те кто захотят уехать, они там под любой проект все равно уедут. Вот. Но это тоже их право, да. жизнь у нас одна, и каждый хочет прожить как-то по-своему. Ну, вот. ну, те, кто готовы развивать там, у нас в стране что-то и э, делать там, на благо Родины, ну, конечно, и для себя тоже, э, чтобы там, не помереть за голову, но при этом и видя, как твой продукт потом меняет, модифицирует страну в лучшую сторону, э, таких людей, людей тоже достаточно, и они готовы работать, как бы, дай только проект, приложить свои силы. Принята. Интересная мысль. И вот ваша точка зрения тогда личная. Мы, кстати, сразу предупредим всех, что это точка зрения конкретного человека, с ней можно спорить, не соглашаться. Это не аксиома. А здесь тема-то дискуссионная. Поэтому, если есть алгоритмы поспорить, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы потом передадим. Если есть предложения какие-то, скажите, вот у меня есть земля, есть ангар, есть свет, давайте, ребята, открывайтесь. Позже пишите к нам в комментарии, мы передадим нашему собеседнику. Завершающий вопрос. На ваш взгляд, надо ли нам сейчас стремиться создать свой русский Байрактар или создавать что-то уже с опережением на следующий этап развития? Вообще мы сейчас способны создать свой, а потом еще и лучший? Способны, однозначно. Знание есть и понимание есть, как это сделать. Возможно, где-то не всегда хватает условий, где-то не хватает финансирования, потому что все равно вся комплектуха, она идет за деньги, где-то ее нужно покупать за чьи-то деньги. Вот, поэтому сделать сможем, я бы просто смотрел, опять же, на это шире, если Байрактар это чисто военная техника, то нам нужно создать хорошие носители, так скажем. А как они дальше будут использовать, что на них будет вешаться и где они будут летать, это уже каждая служба будет решать для себя самостоятельно. Мы просто предложим, что вот у нас есть носитель, который летает, там, грубо говоря, там вот столько часов, он весит столько, может брать с собой вот столько на борт. Все, а дальше уже... Ну, и там помех, помехозащищенность и так далее, чтобы его а, не... Да, да, то есть все вот эти функции, их же все равно можно встраивать а, практически в любые беспилотники, а, и все. А когда будет носитель надежный, уверенный, с понятными характеристиками, с понятным управлением, а, с возможностью обучить персонал там, в какие-то короткие сроки, без ошибок, там, без потери а, в плане техники, а, чтобы он будет стабильно, нормально летать, его, конечно, будут расхватывать, ну, как как, как ну, вот техника DJI. Ведь все знают, что это стабильная, нормальная техника стала, которую можно брать. Там Тот же Малик. И «Мавик» и для съемок используют, и сейчас там для него система сброса делают. Просто все уверены, что Малик это хороший. Вот нам нужно создать просто отечественный Малик. Задать, вот, э, при... Задать свой стандарт в беспилотном деле, ну, правильно? Нет, даже не обязательно. Со стандартом все... Посложнее, потому что не обязательно изобретать какой-то свой стандарт. Можно брать, конечно, и мировой опыт, да? то есть к чему-то уже в мире пришли, и нам не обязательно что-то, какую-то альтернативу искать. Потому что стандарт это же вещь такая аморфная, да? без прав и без границ. Вот. Поэтому можем придерживаться каких-то других там, мировых стандартов, но при этом самостоятельно в, в России здесь организовывать производство, чтобы не зависеть ни от кого извне, чтобы использовать свои ресурсы, своих людей, свои природные ресурсы, свою там, производственную базу и так далее. Вот. И, конечно, мы создадим, я больше, чем уверен, просто так как мы немного конечно, отстаем от всего мира, ну, как всего мира, там, передового, да, передового каких-то разработок. То нам понадобится время, все равно этот путь нужно будет пройти, потому что просто так секретами сам никто делиться не будет, нам придется там свои шишки набивать. Но все равно мы это сделаем. Я вот по спорту смотрю, на первом месте всегда корейцы. То есть на всех гонках дронов корейцы выигрывают. Почему? Разбирались. А у них дронрейсинг на уровне школы. Они уже там робототехникой занимаются. И не просто робототехник там лего собирает, а именно занимается сборкой дронов. Uh, соревнования у них постоянно идут uh, на площадке они на футбольную выходят и летают, тренируются у нас же такого пока нет у нас то есть уроки труда вместо помните в школе были уроки труда да, да, надо, да, надо, надо человеку учить не лопату делать киянкой деревянной а учить собирать дроны и всякие современные штуки классные. И вообще, в принципе, развивать вот это дело, секции, да, вот таких на уровне секций, как, в принципе, делают те страны которые хотят быть передовыми в современном мире. Это была точка зрения Евгения Буфетчикова, руководителя Российской лиги дронов и компании РДР, которая производит в том числе спортивные дроны, и занимаются организацией всяких интересных, классных беспилотных летательных штук. Спасибо, Жень, за то, что дали интервью нам. Да, спасибо вам тоже.